Привет, друзья! Я продаю дом в North Hills. Кому интересно, три bedroom, 2 батрум, имеется пул, газиба сауна under 1 million долларов. Очень remodeled, все сделано красивый дом. Сейчас вы увидите видео под низом. Спешите, потому что у меня уже куча людей там ходит. И все хотят его купить. Поэтому пока он еще есть. Давайте, звоните, я вам покажу. Пока. I mean like